Друзья, всем привет! На связи Сергей Кириенко. Я рад приветствовать вас и сегодня я хочу ответить на ваши вопросы, которые вы оставляли. Спасибо за ваши вопросы и, собственно, перед тем, как я вообще начну, я хочу поблагодарить каждого из вас а, за то, что вы проявляли какую-то активность, подходили, писали, смотрели. Это очень ценно, поверьте, это очень классно и это, это куча эмоций, позитивных эмоций, позитивного фидбэка от вас. Друзья, спасибо большое и давайте приступим к вопросам. Буду зачитать вопрос и отвечать на него по мере возможности. Погнали. Сергей, расскажи, чему пришел на проект а та чим тоби сподобалась Ксения? Друзья, ну, собственно, зачем ходить на такие проекты? На такие проекты ходишь, чтобы найти себе партнера. А именно поэтому я оказался на проекте Холостячка. А чим тоби сподобалась Ксения? Ну, друзья, вы же видели Ксюшу в телевизоре, возможно, вы знакомы с ней в жизни. Это прежде всего очень красивая девушка. Но более того, красота это не главное. Она умная, отзывчивая, искренняя, позитивная, энергичная. Посмотрите, качество человека, которое присуще и которое, скорее всего, нравится всем парням. То есть это классный человек, на самом деле. И я ее видел до этого, конечно, только в, в экране телевизора и потом в жизни. И не то, чтобы она плохо выглядела на экране телевизора, но в жизни она еще прям круче, позитивнее, открытие. Вот, собственно, этими качествами мне очень понравилось. «Сергей, у ТБ свою компанию в сфере веб разработки Ты успешный, симпатичный, приемный человек. Я не гадаю, чему особистая жизнь в ТБ не склалася?» Не склалося. Прежде всего, спасибо за комплименты. Я не считаю, что личная жизнь не склалась, не сложилась. На самом деле, всему есть свое время, всему есть свой час. Если сейчас в моей жизни такой этап, ну, значит, так тому и быть. Я не гонюсь за отношениями, я их прям вот э, не пытаюсь себе привлечь. Там, э, все происходит, как происходит в жизни. Вот время течет, и события подстраиваются и складываются именно так, как это должно быть. Поэтому сейчас так, завтра будет по-другому, в этом весь кайф жизни, ты не знаешь, что будет за поворотом. И знаете, вот для себя понял, чем что-то ты сильнее пытаешься получить, тем это дальше от тебя отдаляется. Вот у тебя есть цель. И ты просто к ней движешься, ты не пытаешься там постоянно об этом думать, прям с ума сходить об этом. Ты просто движешься потихоньку своими действиями, какими-то приближаешься к этой цели. Но не фанатично, я или следуешь к ней. А, Сергей, ты занимаешься спортом, расскажи, сколько дней на тиждень определяешь час тренирования, поддерживаешься певного рациона. Это вопрос. Друзья, на самом деле к спорту отношусь классно, всю жизнь занимаюсь спортом, всю жизнь чем-то занимаюсь, танцы, спорт, брейк, тектоник, бокс, тайский бокс, в общем, с детства, кстати, чем-то занимался, плавание, и последнее время активно занимаюсь именно залом, это рейксы, силовые упражнения, кардио. И так дальше. Зависит еще от времени года. Если это лето, можно покататься на велосипеде, побегать по улицам, по улицам, по парку. В общем, зависит от времени года. Но так, основная штука это сейчас это зал. Занимаюсь это примерно полтора-два, два с половиной часа, три раза в неделю. То есть тренировка длится полтора-три часа. И таких тренировок три в неделю. Если это лето, то дополнительно еще это или велосипед, или пробежки, или какие-нибудь активные виды спорта. Ну, зимой, конечно, хочется тратить меньше калорий, поэтому за этим заливом хватает за головой. Че перетримуешься к теплованному рациону? А, да, я вегетарианец, я не ем мясо, и в связи с этим у меня связана особенность моего рациона. Я заменяю животный белок растительным, а, ну и так дальше. Соответственно, вот этот рацион, конечно, колеблется. Плюс, это, если ты занимаешься спортом активно, это и какие-то витамины и дополнительный белок, если необходимо, и так дальше. Никакой как бы, супер жесткой химии, типа каких-то там стероидов и так дальше. Но какой-то экспорт пит присутствует в моем рационе. А, на первой вечеринке ты сразу к Ксении изнятое видео. видео. Чему не было ведь тебя других пропозиций против проекту? А, друзья, на самом деле, предложения были, просто не все входит, опять же, в кадр, потому что серия очень большая и все невозможно показать. Предложения были, а, возможно, не так ярко освещались, как предложение Ксении снять видео, которое всех вас почему-то сильно зацепило, я согласен, это было не совсем уместно. Но, друзья, когда ты приезжаешь, у тебя вот там камеры, все ходят, смотрят на тебя, а, стоит Ксюша в прекрасном платье, у тебя просто немножко, ну, ты теряешься и начинаешь нести какой-то бред. Как бы всем немножко люди, а, я понимаю, что это было неуместно, но, друзья, то, что было, то было. Для богатёвых предоточков твоего вывод А. Для богатов, глядачив твое выбытья, доволены отчитывание. Аджи, ты справа в гарное выражение. Как думаешь, в ч ⁇ причина? А, спасибо за то, что вы пишете приятные слова, опять же. А, почему ты думаешь, что такая, почему в чем причина? Друзья, ну причин масса может быть, опять же. Возможно, Ксиуше что-то не понравилось в ней как в человеке. Возможно, они увидят во мне партнера, с которым ей было бы потом комфортно дальше в жизни. Миллион причин, и ну, как бы тяжело зацикливаться и думать, что конкретно не понравилось. Мне кажется, есть множество факторов, которые множество факторов, которые известны от меня. Возможно, я действительно проявлял мало внимания, возможно, что-то вот делал не так. Я об этом думаю, анализирую и составляю какую-то свою картинку, свое представление. И опять же, это помогает, вот такие ошибки, вот такое осознание потом помогает в будущем не повторять похожих ошибок. Через два в ты думаешь, что а ты проявляв за мало инициативы по выявлению доксении. А, вот, собственно, этот вопрос как раз перекликается с предыдущим вопросом. А, вот сейчас а, легко быть умным задним числом. А сейчас анализируя то, что происходило на проекте, я понимаю, что, скорее всего, да, возможно, я реально проявлял мало инициативы и нужно было больше каких-то знаков внимания, инициативы, предложений. А, я взял это себе на вооружение, поставил. Галочку себе. И в будущем я не буду повторять похожих ошибок. Сам и ты был тем смелывцем, где ты сам забрал бутаньерку на каждой ведьщибце, на душекавшейся шри... решение к Сенье. Не было страху, что она ей заберет. Друзья, ну вся наша жизнь это какой-то риск. Вот все есть риск. И есть прекрасный поговорка, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Звучит банально, но на самом деле это так. Если нет риска, нет какого-то результата. Да, я забрал вот эту нерку, да, это было мое решение, а многие пишут, это сценарное решение. Друзья, нет, это абсолютно мое решение. Я посчитал, так можно сделать, я сделал так, потому что посчитал, так можно. Я в этом ничего такого член, не вижу. Я получил миллион просто какого-то хейта, негативных комментариев, ты наглый, ты самовлюбленный, ты сделал выше, или ты сделал решение за Ксению. Друзья, ну просто, я просто так сделал. Я не считаю себя наглым или самовлюбленным. Но в тот период времени мне показалось, что так будет правильно. Я показываю, что эта женщина мне интересна, и я пытаюсь отбиваться какими-то своими активными действиями. Вот поэтому я беру бутоньерку, и вот так вот получилось. И Ксюша, в конце концов, оценила сказала, это. Она, она сказала, я люблю решительных мужчин, поэтому, Сережа, эта бутоньерка остается тебе. И вот на этом все и отлично закончилось. Страх был, но и за ним последовала соответственная награда. Как становишься до конфликта за Артемом? Друзья, никак не ставлюсь, никак не отношусь. Было и было, пожалею, руки разошлись. Бывает. А, Сергей, сама ты выиграл спортивный турнир, я гадаешь, таким чином тебе вдалось, одувести Артема, что ты гидный суперник. А, друзья, я сам понимаю, я прекрасно понимаю, что тут интересный конфликт, соперничество, какое-то обида, какой-то выигрыш, вот какой-то как это называется, возмездие, реванш. Ну, так получилось. Вот в Давосе. Я никому ничего не пытаюсь доказывать. Артему, кому-либо еще. Вот было ну, соревнование, я держал на нем победу. Все. Сергей, чистал бы, ты еще изменил, ты отримавший другий шанс на проекте? Uh, мне кажется, этот вопрос великолепно uh, пересекается и коррелирует с теми, где бы задан вопрос про инициативу. Скорее всего, было мало инициативы, как я уже сказал, и если бы у меня был второй шанс на проекте, я бы как раз сделал больше вот таких uh, инициативных каких-то решений uh, в сторону Ксении, предложений больше, и что-то думал бы об этом русле. Сергей, че петрымыш ты з'язок с кимус з'участника в проекту зараз? Да, большинство ребят на проекте это прекрасные, классные, реализованные парни-мужчины, с которыми у нас схожие интересы, схожие ценности, что очень маловажно. И поэтому мне действительно приятно с ними общаться и поддерживать связь. Поэтому абсолютно да и рад, что жизнь меня с ними столкнула и что теперь мы можем общаться, обмениваться опытом и просто вообще быть знакомыми. А, Какие выставки зарубыв вы будете заралити? Опять же, друзья, этот вопрос уже как бы как по мне стоял ранее, но в других вопросах. Э, быть больше инициативным, не бояться э, действовать, добиваться своих целей. Как изменилось твое жить после проекту?» Откровенно, никак не изменилось. Опять же, я сделал выводы, о которых, о которых рассказал ранее. Больше людей стало узнавать на улицах. Это, да, это тешит самолюбие, это приятно. как тебе подход говорят, почему за тебя болели, чувак, это было классно, или жалко, что ты выбыл, это, это приятно. А в целом ничего не изменилось, все как было, так и, так и есть. Я также хожу в тренировки, также занимаюсь своими, своими делами, общаюсь с теми же людьми, поэтому никак, в целом не изменилось. Друзья, последний вопрос, твое сверни до шанувальников. Друзья, я вам сказал, я не повторюсь говорить огромное спасибо за ваше внимание, у меня забит директ в инстаграм, я просто честно не успеваю всем отвечать, но я очень благодарен вам, я по мере возможности отвечаю на ваши комментарии, на ваши какие-то замечания, какие-то беру во внимание на ваши предложения. и Действительно, это очень приятно, я вам действительно очень сильно благодарен за вашу поддержку, это не ну, с чем не сравнимое чувство. Это очень приятно. Спасибо. И хочу всем пожелать одного – это двигаться, добиваться своих целей. Если у тебя есть какая-то цель, несмотря на препятствия, несмотря на критику со стороны, на мнение других людей, даже если это близкие люди, нужно не опускать руки, а действовать и добиваться своих целей. Ты поставил цель. У тебя нет препятствий. Ты просто движешься, это может быть не сразу, это может быть маленькими шагами, но изо дня в день ты делаешь что-то, что приближает тебя к твоей цели. Поэтому, друзья, все возможно, дерзайте, успехов вам и скоро увидимся.